Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Правительство России в среду внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на ближайшие три года. Согласно документу и приложениям к нему, размещенным в единой базе Нижней Палаты Парламента, в 2021 году власти намерены сократить расходы на медицину, поддержку регионов и социальное обеспечение населения ради мегапроектов, вливания госкорпораций и увеличения до рекорда бюджетов силовых ведомств. В общей сложности Минфин намерен потратить 21,52 триллиона рублей на 2,214 триллионов меньше, чем заложено в уточненную роспись бюджета 2020 года. Буржуазное государство не обязано хоть как-то заботиться о благосостоянии наемных работников, ведь единственная его цель осуществление диктатуры капиталистов на трудящимися токеры, Сегодня протестуют против увольнения гендиректора Владивостокского морского торгового порта Зайрбека Юсупова. С утра 200 работников порта вышли на митинг протеста. Такого Владивосток не видел со времен шахтерских забастовок в начале лихих 90-х. По мнению сотрудников порта, смена руководства – ничто иное, как рейдерский захват порта. Об этом коллектив порта сообщил в открытом письме в адрес губернатора Приморья, начальника управления ФСБ России по Приморскому краю, Краевого прокурора и транспортную прокуратуру. Письмо подписали более полторы тысячи портовиков. Наемным работникам нашей страны необходимо срочно объединяться в своей борьбе. Но борьбе не экономической, а борьбе политической. Ведь только ликвидация буржуазного строя и установление социализма смогут остановить произвол капитала. В третьем квартале средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Саратове составила 46 тысяч рублей. Рост на 2,4% за 3 месяца и 5,8% за год в Энгельсе 42,2 тысячи рублей, балакой 31,8 тысяч. По данным ЦИАН, средняя стоимость метров в бэушном жилье в долларовом выражении обновила пятилетний минимум. Впервые с 2016 года она не превысила одну тысячу, при этом в рублях за 5 лет она увеличилась на 4,3%. Собственное жилье в современной России давно стало непозволительной роскошью, ипотеку для оплаты которого приходится выплачивать всю свою жизнь. 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Расходы должны взять на себя гарантирующие поставщики и сетевые компании, у которых, как они сами заявили, нет на это средств. Организации уже предложили властям повысить тариф на ресурс сверх нормы, чтобы покрыть издержки. В то же время люди не понимают, зачем в столь сложные времена заниматься внедрением интеллектуальных систем учета, которые только бьют по их карману и требуют дополнительных расходов. Но отказываться от утвержденного плана правительство не планирует. Кризис? Населению тяжело? Для буржуазии это лишний повод залезть в кошелек наемных работников еще поглубже. Российские банки столкнулись с заметным ростом просроченной задолженности по кредитам населению. По итогам августа физлицы не погасили в срок платежи по кредитам еще на 51,5 миллиардов рублей, а общий объем просроченной задолженности впервые с ноября 2016 года перевалил за отметку триллион рублей. На 1 сентября Просрочки больше 90 дней оказали займы на 1,007 триллионов рублей. отчитался во вторник Центральный банк. За месяц объем проблемных потребительских кредитов вырос на 5%, а в годовом выражении на 22%. И о какой свободе при капитализме может идти речь, когда миллионы людей загнаны в натуральное долговое рабство?